Попробуйте приготовить замечательную домашнюю тушенку из куриного мяса, такую закуску можно подать к праздничному столу или просто намазывать на бутерброды с маслом майонезом, рекомендую. Вашему вниманию предлагаю простой рецепт приготовления домашней тушенки из курицы, внимание, стеклянные банки обязательно должны быть сухими, жидкость не нужно наливать, также рекомендую не открывать духовку во время приготовления, чтобы не заходил лишний воздух, удачи! Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Куриную тушку промойте, удалите остатки перьев, а мясо разделайте на несколько кусков, солим и перчим по вкусу. Чеснок очищаем, разрезаем каждый зубчик на несколько частей, в чистые сухие банки утрамбовываем курицу с чесноком попеременно. Кладем на курицу лавровые листья. Берем лист фольги, складываем его в 3-4 раза, делаем плотную крышку, ставим банки на нижнюю полку холодной духовки, выставляем температуру 150 градусов, готовим 40 минут. Через 40 минут увеличиваем температуру до 180 градусов, готовим еще один час, выключаем духовку и оставляем тушенку еще на полчаса в духовке, не открывать, приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Продукты и их количество. Далее. Курица 1 штука. Чеснок 5 зубчиков. Лавровый лист 2 штуки. Соль и перец по вкусу. Количество порций 3-4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Люблю вас, друзья. Жду снова.